Приветствую вас! С помощью этого кода мы будем вращать объект. Для этого нам нужен центр вращения, ось вращения и скорость вращения, угол. И вот сцена для примера. Поставим нули в оси, он крутиться естественно не будет, где бы он ни находился. У центра, который указан здесь, ось находится, сейчас красная это x, зеленая y и синяя z. И укажем, чтобы он крутился вокруг оси x. Вот, и красный он сейчас крутится вокруг оси x. Если укажем y то он будет крутиться вокруг оси Y, это зеленая. И если укажем Z, то он будет встречаться вокруг оси Z, синяя стрелка. К если указать X, Y, то он будет крутиться по двум осям. Если указать X и Z, то будет такой эффект. Получается, этот вектор находится между Z и X, это середина. И получается такая ось. И куб крутится вокруг этой оси. Как раз сейчас так посмотреть сбоку то он как раз вокруг крутится. И там, смотря где будет стоять первоначально этот куб, а так и будет идти вращение. И если поставить примерно посередине, то вот он крутится вокруг своей оси. а уже находится четко на этой линии. Там уже кто как хочет, так и крутит, смотря что вам нужно. Если поставить в случайном месте, то поставить случайные цифры, то и крутится он будет по-другому. Спасибо за внимание. До свидания.